В России проведут учения по изоляции интернета. Министерство связи направило операторам связи и ведомствам организационные указания в связи с учениями, предусмотренными законом об изоляции Рунета. Документ, подписанный министром связи Константином Носковым, опубликовал телеграм-канал «Зателеком». Руководитель пресс-центра Ростелекома Андрей Поляков подтвердил получение телеграммы от Министерства связи. Первоначальное учение по обеспечению устойчивого, безопасного и целостного функционирования интернета в России планировали провести 19 декабря 2019 года, но учение перенесли на 23 декабря. В ходе учений планируют проверить возможность перехвата абонентского трафика и раскрытия информации об абоненте, блокировки услуг связей для абонентов. Среди других задач проверка организации ремонтно-восстановительных работ на единой сети электросвязи Российской Федерации. Закон, позволяющий изолировать рунет, был принят весной 2019 года. Он вступил в силу с 1 ноября. Согласно документу, российские власти могут контролировать все точки передачи данных за границу и маршрутизация трафика, в том числе с помощью специального оборудования у провайдеров. В сентябре Роскомнадзор объявил о начале монтажа такого оборудования. Спасибо вам за просмотры. Подпишитесь на наш канал. Всего доброго.